Всем привет! Вы на канале SharaGames.ru И в сегодняшнем видео я покажу, как удалить сообщение и переписку в Одноклассниках Как удалить фотографии и альбом в Одноклассниках И как удалить саму страницу в Одноклассниках Начнем с переписок Заходим в сообщение Для того, чтобы удалить одно сообщение, выбираем И возле него наводим на крестик, нажимаем Нажимаем удалить После этого обновляем страницу Все, сообщение исчезло так. Для того, чтобы удалить переписку, заходим в настройки и нажимаем удалить переписку. Удалить. После этого обновляем страницу. Все, переписка удалена. Теперь переходим к фотографиям. Заходим в фото. Сначала удаляем одну фотографию. Выбираем фотографию, которую хотим удалить. И в правом нижнем углу находим удалить фотографию. Нажимаем, закрываем и обновляем. Чтобы удалить фотоальбом, выбираем фотоальбом, который хотим удалить, нажимаем «Редактировать», «Изменить порядок», «Удалить альбом», так. обновляем страницу. И для того, чтобы удалить страницу, заходим на наш профиль, опускаемся в самый низ, находим регламент, опускаемся вниз, вниз, вниз. И здесь находим отказаться от услуг. Нажимаем. Укажите причину, по которой вы хотите удалить свой профиль. Пускай первая причина. Можно несколько причин указывать. Введите пароль от профиля. Так. И нажимаем удалить. Страница удалена. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.